Так, всем привет, второй эфир. Сегодня тема военное положение в Украине. Какие права ограничиваются? Вот. Я к этому видео при... креплю описание на те нормативные акты, законы и порядки положения, которые буду озвучивать. Вот. Для того чтобы в случае необходимости было. Возможность быстро найти. Поэтому там, сохраняйте себе это видео. Я буду их все в один плей плейлист сохранять. Ну, в общем, чтобы как-то было удобство в пользовании. Вот. Поэтому поехали. В общем, не будем терять время. Итак, 24 февраля 2022 года сроком на 30 э, суток был с 5.30 с, ну, с Утро было введено в Украине военное положение. Выдал указ об этом президент Украины, потом утвердили законом. Вот о чем вообще этот указ. Ну, первым пунктом это срок установили, вторым пунктом дали распоряжение. относительно э, военному командованию, что никакие необходимо предпринять действия. Вот. И в связи с этим, это пункт третий, э, временно на период действия правового режима военного положения могут ограничиваться конституционные права и свободы человека-гражданина. То есть человека имеется в виду, что гражданин это гражданин Украины, а человек это значит и люди, то есть и иностранные иностранцы, вот либо без гражданства, которые находятся на территории Украины. И какие именно права могут ограничиваться. Так вот, конституционные права, они обозначены статьями 30-34, 38-39, 41-44, 53 Конституция статьи Украины. Вот. И могут вводиться другие ограничения прав и законных интересов, то есть не конституционные права, а которые, при... которые ну, установлены законами. То есть тут речь о конституционных правах и те, которые могут устанавливаться законами, тоже могут ограничения иметь. Вот. И еще в... для осуществления мероприятий правового режима военного положения... Применяются э, предусмотренные части 1 статьи 8 Закона Украины о правовом режиме военного положения мероприятия. То есть о них тоже поговорим чуть позже. Так, первое. Что согласно Конституции, какие права ограничиваются? Вот. Ограничивается право на неприкосновенность жилища. То есть э, могут проводиться... Как как и обыски в поисках каких-то вооруженных сил и так далее, могут браться какие-то помещения для каких-то целей, использоваться. Всему вот этим всем действиям есть определенные порядки. Вот. Есть и законы, которые порядок, допустим, проникновения в жилище или использования имущества. То есть это постановлением кабинета министра установлено, или законами. Коротко о них я тоже скажу, где они где их смотреть и какие. Ну, то есть не может, не в все мы знаем, да что согласно статье 19, все органы местного самоуправления государственные органы действуют только в порядок предусмотрен законом. То есть не может что-то быть, то, что не предусмотрено. Поэтому имейте в виду, что под каждое действие есть какой-то документ. Может нарушаться, стать, согласно статье 31, тайна корреспонденции телефонных разговоров, то есть могут записывать с целью, понятно, что противодействию военной агрессии разговоры, вскрывать ну, какие-то письма, тем более, если это в России или из России приходят, из Беларуси, то есть тут могут быть какие-то вмешательства. Вот. Могут быть вмешательства относительно, вот у нас конфиденциальная информация, да, относительно лиц, она только по согласию лица. Теперь может быть какая-то конфиденциальная информация, собираться без согласия. такие вот дела. Может еще, статья 33 Конституции, может ограничиваться право свободного передвижения. Ну вот как раз это право на свободное перемещение относительно лиц военнообязанных, потому что их коса может быть, ну, они могут быть мобилизованы, и естественно мобилизация по месту их жительства. То есть если меняется место жительства, то естественно нужно сообщать, об этом сразу военные комиссариаты по-старому, да, то есть куда вы прибываете, нужно об этом сразу сообщать. Ну, в принципе, вот сейчас если из Киева люди выезжают во Львов, то там это уже централизовано в пунктах прибытия, требует информацию о людях, которые прибывают. Вот вам, пожалуйста, и нарушается право на конфиденциальную информацию. Ну, ограничивается, скажем так, оно в военном положении. И, и, есть, и существует порядок, да, что если вы меняете место жительства, то вы должны, естественно, сообщить об этом военный комиссариат по-старому, да, там сейчас он по-другому называется. Вот, поэтому имейте это в виду. <coughs> Статья 34. Право на свободу мыслей, свободное выражение своих взглядов и убеждений. То есть тут тоже могут быть какие-то ограничения вот но это как правило я, не, ну, то есть думаю что как -то, ну, есть люди которые пытаются там как-то одобрить эти военные действия я думаю что в этом смысле сейчас нужно прикрутить как бы это такие мысли потому что за это могут быть какие-то последствия то есть честно говоря не знаю не знаю как тут точно прокомментировать вот, потому что на самом деле порядка нет но скорее всего будут какие-то порядки кабинам сейчас дополнительно может быть по ограничению каких-то средств массовой информации и так далее, и тому подобное. То есть что-то может произойти в этом направлении. Статья 38 предусматривала, что граждане имеют право на участие в управлении государственными делами, в референдумах, свободно собирать и выбираться, и быть. То есть ну, это о выборах. Выборы, естественно, не будут проводиться пока военный военное положение статья 39 граждане имеют право собираться мирно то есть это митинги и так далее тоже ограничиваются митинги проводить не получится хотя 41 каждый имеет право владеть, пользоваться распоряжаться своей собственностью результатами своей интеллектуальной и творческой деятельности то есть тут тоже могут быть какие-то ограничения вот ну это тоже что касается порядка изъятие собственности и так далее для целей для военных каких-то целей для защиты от военной агрессии статья 42 -я. каждый имеет право на предпринимательскую деятельность которая не запрещена законом то есть тут тоже могут быть ограничения на какие-то виды деятельности вот. статья 43 -я. каждый имеет право на работу на труд которая включает возможность зарабатывать себе на жизнь, вот. собирать, вы, не собирать, а выбирать э, профессию. Ну, в общем, тут тоже ограничения, поэтому такие дела. Хотя вот, допустим, по... если коротко зацепить эту тему, были отстраненные люди в связи с отсутствием, вакцинация от ковид, то действие этого приказа временно Министерство охраны здоровья приостановило на время установленного военного положения. Поэтому тут видите, как двоякая ситуация. Вот Многих уже вернули на работу, вот, поэтому имейте в виду. Статья 44. Тот, кто работает, имеет право на страйк. Это тоже закрыто сейчас. Такой возможности страйка нет. Право на образование третье уже в режиме условиях военного времени вот. и э, закон украины о реж... правом режиме военного положения статья 8 э, Мероприятие правового режима военного положения И вот в украине в целом да у нас Могут создаваться военные администрации. О них тоже мы поговорим, их уже создают, назначают руководителей и так далее. И вот какие у них могут быть полномочия. Вот. Они могут устанавливать и усиливать охрану объектов государственного значения, объектов значения национальной транспортной системы, объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность населения, вводить особый режим их работы, порядок установления охраны таких объектов, в общем усиливается охрана. Вот. И соответствующий порядок и особенности их режима утверждается Кабинетом Министров Украины. Вот. Внедряется правовая, повинность, трудовая повинность для трудоспособных лиц, которые есть специальный порядок, которые привлекаются для работы в оборонной сфере для обеспеч... и обеспечения жизнедеятельности населения. То есть такие даже могут быть э, мероприятия при... применены. Порядок привлечения процесс... ну, работоспособных людей в режим, в условиях военного положения с э, общественно полезным работом утвержден... Э, Кабинетом министром, он действующий, о нем мы тоже поговорим в отдельном видео. Использовать э, мощности и трудовые ресурсы предприятий, организаций, всех форм собственности. То есть это говорит о том, что может даже вот частный бизнес какой-то использоваться для э, потребностей обороны. Изменять режим их работы, проводить э, любые там, изменения производственной деятельности, то есть, к примеру, было какое-то мероприятие, пекли хлеб, раз, продавали, теперь этот хлеб будут печь, например, для нужды территориальной обороны, то есть кормить или мобилизованных. То есть вот такая может ситуация происходить, и это вполне законно. Принудительно продавать имущество, которое пребывает в частной или коммунальной собственности. То есть есть тоже порядок утвержденный, как это происходит, какую цену и так далее. Вот. Есть закон даже об этом. И это может произойти. Вот. Поэтому имейте это в виду. Внедрять в, порядок, в порядке определенным кабинетом министров комендантский час. Ну, то, что сейчас уже есть, и, естественно, порядок о комендантском части тоже есть. Запрет пребывания в определенный период в суток на улицах. В других общественных местах, без специальных выданных пропусков и удостоверений. Вот. И и также устанавливать специальный режим светомаскировки. То есть, это то, что вы, вот, допустим, говорят вам завешивать окна, то это не просто так, кто-то там решил. Это есть специальный порядок, вот и ну то есть это все за требование законное. Понимаете? Комендантский час, тоже это все на основании закона. Устанавливать в порядку, этот порядок есть определенный кабинетом министра Украины, особенный режим въезда и выезда, ограничивать свободу передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства. И также движение транспортных средств. То есть есть порядок определенный, там написано, что такое блокпосты, и что такое комендант, и что такое комендантское время. То есть это все утверждено Кабинетом министром еще давно, об этом мы будем говорить. Вот. И, кстати, этот пункт 6 вводился в действие 1 января 2022 года. То есть законодательная база как мы видим, многие пункты из того, что я перечитаю, вводились в действие в этом году, с 1 января. Поэтому законодательная власть, кабинет министров все это наперед готовила. Поэтому ну, информация в СМИ о том, что будет полномасштабное вторжение. Ну вот, находило отражение в том, что и нормативную базу тоже подготавливали. Пункт 7 части 1 статьи 8 вот, проверять в порядке определенном кабинета министров документы у лиц, а в случае необходимости проводить осмотр вещей, транспортных средств, багажа и службов, служебных помещений и жилья граждан. Вот. За исключением ограничений установленных Конституцией Украины. То есть, вот вам, пожалуйста, есть порядок, тоже утвержден о нем. О каждом вот этом вот порядке, который встречается в этом пункте, я тоже сделал отдельное видео, чтобы сейчас не растягивать по тайме, но сейчас просто основные положения. Пункт восьмой, запрещение проведения митингов, но это об этом я говорил уже, возбуждать в порядке определенным конституцией законом вопросы, о запрете деятельности политических партий, общественных объединений, вот, если они а, направлены на ликвидацию независимости Украины, изменение конституционного строя, насильницким путем и так далее, и тому подобное. Пропаганда войны, насилие, в общем, вот может быть такое за... Какие-то призывы этого характера. 10. Устанавливать в порядке, тоже порядок этот есть, определен, определенному кабинета министров э, запрет э, или ограничения на выбор места проживания э, или нахождения на территории, на, на которой введен военное положение, то есть на территории Украины. Регулировать в порядке определенным кабинета министра Украины работу поставщиков электронных коммуникаций полиграфических предприятий, издательств, телеорганизаций, телерадиоцентров, других предприятий, предприятий культуры, средств массовых информаций и так далее. Вот. Использовать местные радиостанции, телевизионные центры и печатные для военных нужд и проведение разъяснительной работы среди военного и гражданского населения запрещать работу приемно передам ну, то есть радиостанции вот, могут даже и передачу через компьютерные сети могут запрещать пункт 12 в случае нарушения требований или невыполнения мероприятий правового режима военного положения и изымать у предприятий организаций всех форм собственности или у отдельных граждан, электронные коммуникационные устройства, то есть, допустим, телефоны, вот, телевизоры, видео, аудиоаппаратуры, компьютеры вот, и всю другую технику могут даже изымать. Запрещать в порядке определенным кабинетом министров торговлю оружием, другими там химическими какими-то средствами, ну, слезоточивым газом, например алкогольными э, напитками, то, что сейчас уже во Львове, например, в Киеве запретили, вот. или изготовлены на спиртовой основе. Пункт 14, то есть откуда это берется? Вот здесь это предусмотрено, и естественно, органы местного самоуправления а ли, военные администрации это устанавливают, такие запреты. 14, устанавливать особый режим э, в сфере производства и реализации лекарственных средств, которые имеют в своем... В составе наркотические средства, психотропные э, вещества и другие прекурсоры. Вот. Изымать, пункт 15, у предприятий, э, организаций, учебную и боевую технику. Вот. 16. Запрещать гражданам, которые пребывают на военном и специальном учете э, у Министерства обороны Украины, Службы безопасности, Службы военной разведки, внешний изменять опять же местоположение место пребывания без разрешения военного комиссара или руководителя соответствующего органа вот. ограничение прохождения альтернативной не воинской службы устанавливать для физических и юридических лиц военно-квартирную повинность то есть куда-то расселять военнослуж... ну, военнослужащих Лица рядового, начальнического состава, правоохранительных органов, вот, то есть эвакуированного населения, ну и так далее. То есть, вашу квартиру, в принципе, могут кого-то поселить. Ну, не только квартиру, какие-то гостиницы. Какие -то, ну, то есть большие. Понятно, что по квартирной это будет слишком долго, а вот какие-то такие хостелы, какие-то гостиницы могут для этих целей использоваться. Устанавливать порядок фонда защитных сооружений цивильного гражданской защиты вот. проводить эвакуацию населения если вы не возникает угроза жизни и здоровью. ну такого не происходит вот. пока не эвакуирует никуда никого я не слышал об этом по крайней мере внедрять в случае необходимости в порядке определенного кабинета министра украины нормативное обеспечение населения основными продовольственными и непродовольственными товарами то есть если допустим будут перебои с товарами то будут внедряться какие-то порядки, там вот АТБ, к примеру, вели, вели там ограничения на покупку каких-то там товаров первой необходимости, муки хлеба не больше двух единиц в одни руки. Вот, но это может кабмин вводить и для всех это будет. То есть тут была инициатива бизнеса, а так может для всех это распространяться Вот. Ну, какие-то могут быть мероприятия относительно усиления охраны государственной тайны, вот. могут граждан и иностранного государства, которое угрожает нападением или осуществляет агрессию, принудительно оселять. Но ну, это э, имеется в виду, наверное, в каких-то районах их э, собирать. Вот, то есть для того, чтобы они контролировались. контролировались э, вот, собирать какое-то место. Вот, э, осуществлять в порядке определенным Кабинетом Министром обязательную эвакуацию задержанных лиц, которые пребывают э, в изоляторах временного держа содержания, э, подозреваемых, обвиняемых э, и так далее и тому подобное. Вот. Ну, то есть, их могут куда-то перевозить в вот, более безопасную местность вот, или перевозить в другие ну, учреждения исполнитель, исполнения наказаний для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье этих людей. Вот. Ну и согласно этого указа, тут в пункте 4 вводится в план э, обеспечения режимов э, мероприятий правового режима военного положения, то, которое я перечислял, то есть, э, и так далее, и тому подобное. Вот, э, до 26 марта пока вот это все действует, поэтому имейте в виду, э, если есть какие-то вопросы, пишите под этим видео, вот, э, я отвечу на них в следующих своих э, видео или в комментариях, если это коротко. Я планирую провести следующее видео завтра, в это же время э, в 15.00. Вот, о, э, а может, даже и в 13. Э, сейчас посмотрю по расписанию, потому что накопилось дело уже. Возможно, в 13.00, немножко раньше э, проведу трансляцию относительно. Э, полномочий и порядка действия э, такого вот нового для нас э, нового, необходимого э, института территориальной обороны, э, вот который сейчас формируется, и какие у них есть права, обязанности и так далее, и тому подобное, нюансы расскажу согласно закону. Всем спасибо, э, сохраняйте, делитесь этим видео, Каждый день в период военного положения я планирую, если ничего не изменится, техническая возможность или, допустим, меня там никуда-то не призовут. Ну, хотя на данный момент необходимости такой нет, все укомплектовано. То есть, буду проводить каждый день такие вот разъяснительные эфиры. Поэтому пишите, чем больше вопросов, тем, естественно, обратная связь дает пользу, то есть тем они будут полезнее для вас, эти марафоны. Всего доброго.